Здравствуйте, Добрый вечер всем, кто пришел. Сегодня у нас в пресс-клубе «Бинго». У нас не только открытая летучка с проектом «Реформация», но и российский тележурналист Павел Селин. И прежде чем мы начнем, я хочу вам напомнить, что у нас есть донейшн-бокс, и за донейшн мы угощаем кофе. А также сегодня у вас будет возможность задать свои вопросы в Всем присутствующим двумя способами, вы можете по старинке поднять руку, либо зайти на сайт slida.com, набрать код мероприятия 321 и задать свой вопрос. Вот, и так мы начинаем. Сержка Ритонов, Федор Павличенко. Пожалуйста, микрофон. И Павел Селин. Всем привет. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в эту аудиторию, вместо того, чтобы оказаться в баре или еще в каком-нибудь более полезном месте. Нам очень приятно, что сегодня получилось собрать столько людей. Если честно, мы даже не ожидали, что вас будет настолько много. Но это очень круто. Итак, нашему проекту недавно исполнился год. Мы реформация. Федор Павлюченко, Серж Харитонов, в общем-то, перед вами… Два человека, которые занимаются этим проектом на протяжении уже почти года. Мы решили, не готовясь какую нибудь презентацию дурацкую, и в духе времени провести интервью с самим собой. Да, мы подготовили пару вопросов. Здравствуйте. И мы хотели бы с помощью такого самоопроса, сама интервью с самими собой, рассказать о нашем ресурсе. И первый мой вопрос будет Сергею Харитонову. <с> Сергей, расскажите, пожалуйста, как появился ресурс? Может быть, у вас какие-то есть интересные истории, связанные с его созданием? Ну, Федор, что я могу сказать? На самом деле проект РФРМ или реформация появился в прошлом году как спецпроект онлайн-журнала kuku.org. Привет. Здесь есть редактор этого журнала. Спасибо большое, Настя, что тоже тут. Изначально проект готовился как какая-то платформа для того, чтобы мы называли онлайн-демократией. Мы хотели попробовать поиграться с общественным мнением, задавая вопросы и пытаясь понять, каких реформ или перемен хотят люди в Беларуси. Мы использовали онлайн-платформу, которая называлась Lumio. И в течение первого месяца активно задавали вопросы в надежде, что люди будут высказывать свои пожелания. Мы хотели помечтать о новой стране, помечтать о Беларуси, в которой хотелось бы жить. Потому что и я и Федор довольно долгое время, около 10 лет провели за рубежом, мы вернулись в эту страну, и нам хотелось понять куда мы попали, потому что эта страна была очень похожа на то место, из которого мы выехали долгое время назад. Ну и вот в надежде на такую Беларусь мечты мы попробовали задать вопросы Белорусам. Сначала нам отвечали очень активно, потом мы стали получать все меньше и меньше ответов и поняли, что теперь вопросы задают нам, и нам нужно отвечать на Какие-то вопросы, которые задает аудитория. Так и появился вот этот ресурс. Вначале там была совсем другая команда. Ни я, ни Федор не имели никакого отношения к этому проекту. Однако в феврале, мне кажется, в феврале или марте этого года мы с Федором встретились в KFC здесь за углом. И как-то совместно поняли, что у нас очень похож взгляд на тот проект, который мы хотим делать. Так и появилось то, что сейчас называется реформация. Ну да, я продолжу отвечать сам на свой вопрос. Дело в том, что мы попробовали работать с платформой Lumio, попробовали поиграть в электронную демократию, и на самом деле ничего не получилось. То есть этот проект провалился, и мы, сидя в KFC, как Сергей говорит, ну, придумали новую концепцию для сайта, которая реализуется с марта этого года. И… Мы попытались сами создать движение, дискуссию для того, чтобы обсуждать на наш взгляд важные вопросы. Самые простые инструменты для того, чтобы это делать, это был сайт, Facebook. Кто-то из вас, возможно, участвует в комментариях, в обсуждении статей, которые публикуются на реформации. И еще один важный продукт на наш взгляд, который должен был быть на белорусском рынке медийным, это интервью со знаковыми людьми, те, кто ассоциируется с изменениями. Даже не с реформами, а с какими-то изменениями, которые делают Беларусь другой. В том числе в этом проекте интервью поучаствовал Павел Селин, он был нашим героем, который на наш взгляд человек, который, на наш взгляд, ассоциируется с непростым, Периодом в жизни Беларуси, но в том числе и э, как человек, который видит Беларусь по-другому. Ну, такая маленькая ремарка, почему э, Павел сегодня с нами в том числе. Э, я попробую задать второй вопрос. Можно даже самому себе. Да, попробую задать самому себе и тебе, Сергей, вопрос. Из чего или, или из кого состоит редакция и как построена работа нашего сайта? На самом деле это очень сложная структура. Периодически мы собираемся в одном, кафе, в одном кафе или в другом. Иногда мы обедаем в тех же местах, в которых обедает Петр Петрович Прокопович. Знаковая личность, с которой у нас, к сожалению, пока нет интервью, но он обещал однажды дать его. На самом деле, огромный плюс того, что у нас нет какого-то офиса, в том, что мы живем вместе с городом. Да? Мы живем вместе с страной, мы хотим каким-то образом пережить все то, что переживают точно такие же люди, как и мы. Мы пишем о том, что интересно нам, и мы уверены, что есть люди, которым тоже интересно говорить на эти темы, обсуждать их. И если однажды в какой-нибудь кафешке мы с вами встретимся, пожалуйста, подходите, задавайте вопросы. Нам было бы очень интересно узнать свою аудиторию. В первую очередь мы встречаемся сегодня здесь впервые в офлайне, именно для того, чтобы понять, что интересно вам, о чем было бы интересно почитать. Второй, третий вопрос уже, да, получается. Есть ли у вас какие-нибудь правила внутри коллектива, Сергей? Мы любим ходить в Биркап. Там, кстати, очень часто рождаются интересные идеи для будущих статей. Да, и эксперты там появляются самые. Там очень много экспертного сообщества. На самом деле, правило основное в том, чтобы читать то, о чем мы пишем, было интересно. Если это не интересно нам самим, статья автоматически уходит в утиль. Было огромное количество материалов, которые вы не увидели на протяжении этого года, потому что они не нравились нам, и делать что-то, что не в кайф просто как-то не хотелось. Это основное правило. Мы хотим быть интересными, потому что реформы и перемены — это зачастую темы, о которых просто очень скучно говорить, писать о них тем более скучно. Поэтому фан — это вот основное правило. Мы хотим, чтобы было весело всем, в том числе и нам. Ну и следом след... еще один вопрос. Как быстро пишутся материалы и как часто выходят? А в редакции свободный график или фиксированный? Бывают ли авралы? Расскажите, Сергей, об этом. Да, с 8 до 5 мы сидим в квартире, потом куда-нибудь выбираемся. Нету какого-то фиксированного рабочего дня, потому что на самом деле этот проект – это не наша основная работа. Я и Федя занимаемся обычно совсем другими вещами, и вот это тоже, наверное то, чем этот проект выгодно отличается от э, белорусской журналистики. Как правило, журналист — это человек, который посвящает своей профессии все время. Э, я работаю журналистом в Украине, но это как бы немножко другая история. Здесь э, я даю воль фантазии. А какой был вопрос? Да, какая разница? Правда. Да, правила, очень важно соблюдать сроки. Потому что тексты действительно мы попытались э, открыть новую нишу лонгриды и на удивление эти тексты читаются. Обычно тексты у нас не меньше 10 тысяч слов и казалось бы э, в наше время такие большие тексты уже вообще никому не интересны. Намного проще там кликнуть в картиночку с котиком или э, в гифку какую-нибудь, посмотреть видосик. Э, мы попробовали поиграть с большим форматом, делать длинные интервью, делать длинные тексты и объяснять э, людям по пунктам. Какие-то сложные вещи. Сложный опрос там, это была основная идея, которую мы закладывали в проект в самом начале. И, как мне кажется, ее получилось реализовать. Да, я немножко хотел бы еще рассказать про наш формат. Я не знаю, возможно, даже вы не видели наш сайт, какие-то из вас. Кто-то видел, кто-то даже читал наши тексты. Мы себе поставили такую нетривиальную задачу для белорусского рынка, мы готовим лонгриды. Да, это тексты от 10 тысяч знаков, и написать такой текст э, ну, довольно сложно. Я думаю, здесь многие журналисты сидят, знают, насколько это сложно, э, разумный, э, хороший текст написать на 10 тысяч знаков. Э, мы… А не разумный простой еще сложнее. Ну, может быть, да. Но мы пытаемся… Э, сделать тексты про реформы, про какие-то изменения, про сложные вещи, не знаю, начиная с страховой медицины, заканчивая монетарной политикой в нашей стране, но сделать это очень простым языком. То есть так, чтобы, прочитав этот текст, его мог понять каждый. И основные усилия наши тратятся на то, чтобы довести какую-то ну, какую мысль до состояния ну, уже да, То есть ее просто нужно переварить полностью. Там есть приемы специальные, когда сложное предложение делятся на два, на три, да? убираются все сложные слова, которые могут быть непонятны читателю. И, как ни странно, для нас было, еще раз повторю, откровением, то, что такие тексты люди читают. Почему-то на белорусском рынке есть потребность в текстах, качественных, хороших, длинных, на сложные темы, написанные простым языком, возможно, с какими-то там шутками, прибаутками, да, с набросами, но в то же время мы поднимаем, стараемся поднимать сложные темы. После этой короткой презентации разрешите мы передадим слово нашему гостю, потому что, мне кажется, с нами можно пообщаться в любой день в фейсбуке. Павел не каждый день попадает в Минск, поэтому давайте передадим ему слово. Как вы знаете, Павел российский тележурналист, долгое время проработавший на телеканале НТВ. С 2000 по 2003 год он руководил дирекцией НТВ в Минске и в 2003 году был депортирован за сюжет про похороны Василия Быкова. Однако после этого он оставался одним из немногих журналистов в России, который подробно изучал происходящее в Беларуси и регулярно рассказывал об этом на телеканале НТВ, старом НТВ, не том, который мы можем увидеть сегодня. После этого он сотрудничал с телеканалами RTVI, Дождь, РБК и множеством других. Я думаю, эта короткая презентация напомнит о том, с кем мы сегодня да. общаемся. Да, Спасибо большое. Я просто невероятно рад быть сегодня в одном из моих любимых городов мира, потому что как-то так вышло. Я сегодня буквально подумал, что оказывается я... В Минске проработал вот вот представьте, да, всего лишь два года и шесть месяцев, то есть даже нет трех лет. Но вот эти два года и шесть месяцев они были какие-то невероятные, да? то есть они были очень плотные по событиям, они были очень насыщенные, вот. ну и настолько насыщенные, что все кончилось взрывом жел желтого карлика, то вот. есть это моей депортацией. В 24 часа, вот, не знаю, один мой коллега, белорус, с белорусской службы Радио Свобода, сказал мне, ну ты не переживай, это как орден получить, вот, я считаю, что это мой виртуальный орден, вот. так что, вот уже 14 лет, да, получается, каким-то невероятным чудом, во-первых, я дружу с огромным количеством людей из Минска и с теми, кто... Уехал из страны и живет сейчас и в Вильнюсе, и в Варшаве, и по всему миру. Вот И очень люблю этот город. Сейчас буквально часик погулял по нему, а, поностальгировал. Классно. <класс> вот. Ребят, Ну, я, честно говоря, не знаю, на самом деле. А, я бы с удовольствием ответил на какие-то вопросы, может быть, да, чтобы не терять время. Так что не держите в себе, пожалуйста, задавайте. Все, что вас мучает, я могу рассказать. Да? Нет, мне... А, класс. Еще раз всем здравствуйте. Я напоминаю, что вы можете задать вопросы, подняв руку, либо прислав на slido.com, набрав код этого мероприятия 321. Если вы выбираете первый способ, пожалуйста, поднимайте руку заранее, чтобы мы могли сформировать очередь. Всегда говорите в микрофон, потому что мы за вами записываем. Угу. Вот. И э, называйте свое имя. Пишите вопросы, можете анонимно, можете называть свое имя. Итак, скажите, есть ли у кого-нибудь сейчас вопросы, или мы уже начнем с тех, которые пришли в слайда? Хорошо, начнем с тех, что пришли в слайда. Самый первый вопрос от Саши. Как современному журналисту развивать свои навыки? Что и кого читать, чему учиться? Я думаю, это вопрос ко всем. Давайте, я как человек периодически преподающий, телевизионную журналистику, попробую на него ответить. Вот знаете, развивать свои навыки, да? Я своим студентам в интерньюсе, в основном это происходит в интерньюсе, говорю такую фразу, что, ребят, вы на съемочной площадке должны представлять из себя такой мини локатор что ли да мини радар то есть ваша башка должна крутиться просто на 360 градусов без остановки и замечать все что происходит вокруг тебя потому что э, если ты не любопытен если тебе это не интересно если ты приехал на съемочную площадку там с холодным носом и тебе вообще про и ты думаешь о чем-то другом то тогда ну как правило не знаю, как хотите это называйте, бог, провидение, судьба, удача журналистка, она от тебя отворачивается. А если ты все время роешь, если ты все время включен, если ты все время э, в теме и, то, что называется, заточен под тему, тогда и судьба поворачивается к тебе, э, в общем, <laughs> нужным местом. Место. Да. Я просто хочу вам рассказать одну историю. Значит... Э, у меня целый, целый сюжет родился. Я прошу прощения, но ну, мы же сразу в прямой эфир, да, поэтому да, можно, да, можно да, все да, себе да, позволить, да? Хорошо? Нет, нет, нет. У меня целый сюжет родился из мужских трусов, которые лежали перед дверью в виде половой тряпки. Знаете, вот, тряпку кладут, да, ноги, ноги вытирать перед дверью. Вот. Я приехал снимать тетеньку, которая стала жертвой такого мошенника, который влюблял в себя женщин э, бальзаковского возраста, потом их, э, некоторое время с ними жил, потом их обирал и исчезал в неизвестном направлении. И вот Мне нужно было приехать к такой тетеньке, она уже была пятая или шестая что ли по счету, и уговорить ее на интервью. И э, у нас не было никакой договоренности, и скорее всего она нас должна была послать. Вот. Но случилось следующее. Перед входом к тетеньке, ну, дверь, естественно, мы начали снимать сходу, то есть я сказал оператору, давай включай камеру, я стучусь, она открывает, я ее, как сказать, обаяю, да? Вот. тоже влюблю в себя, и мы сделаем такой замечательный сюжет. Но перед ходом в, э, в эту квартиру я видел, что внизу лежат трусы такие разрезанные, мужские, семейные, большие, мокрые, то есть, ну, о них нужно ноги вытирать. И я попросил оператора, говорю, давай, снимай, и прямо вот, как она открывает дверь, с трусов на нее прям сразу, вот. И, в общем, она открывает дверь, план с трусов на нее, я спрашиваю, здравствуйте, там, ну, не помню, как, Надежда Ивановна. А что это за трусы у вас лежат перед дверью? И Надежда Ивановна, растерявшись, потому что ну, ни не здрасте, не до свидания, да, человек сразу с трусами пристает. Вот, она говорит: это а этого ловила, созвали Георгий Гоша. Это Гошеньки на трусы, говорит она. Я говорю, то есть вы его так ненавидите, что его даже вот белье, да, вытираете ноги, об него каждый день. говорит, да нет, у меня его там все майки, рубашки, э, все остальные его вещи лежат в, в шкафчике. Я говорю, можете показать? Могу, говорит, она совершенно обалдев. И мы проходим в квартиру, вот, и я понимаю, что э, она хранит его вещи, несмотря на то, что он ее полностью обобрал, полностью. Я спрашиваю, Надежда Ивановна, ну как же так, почему? И она говорит, да я его люблю до сих пор, говорит, это жертва, да, ловеласа". вот И потом вот, всё, вот это все закрутилось, закрутилось, и мы поехали с ней к нему. В тюрьму она пекла ему пирожки, она била его в тюрьме по голове авоськой, потом целовала, потом опять била. Ну, в общем, это был такой очень интересный живой сюжет, как мы любим. Ну вот, то есть эта история такая, что когда ты не видишь там трусов под ногами, да, то и нет дальше развития. Это, ну, извините, может быть, это сниженный пример. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, журналист должен быть максимально включен, вертеть башкой на, во все стороны. Вот, кого читать, я бы читал... Ну, наверное, правильные какие-нибудь учебные пособия максимально приближены к практике к журналистке. Вот есть очень хороший цикл, который выпустила русская служба BBC. Uh, про то, как... Я, я точно, я боюсь соврать, точное название, но там погуглите, может, найдете. Uh, как быть интересным журналистом или как делать интересную журналистику, что это такое. Вот это максимально практическое пособие, где нет там долгих рассуждений про то, каким там должен быть журналист. Это все правильно, конечно, и нужно этически. вот. Но есть очень классный набор простых и рабочих приемов. Потому что, как мне кажется... Наша профессия, она очень, скажем так, применительно что ли, да, то есть это вот на самом деле, когда у тебя есть простые и работающие приемы, и ты их применяешь, и ты знаешь о них, то тогда, собственно говоря, тебе при должном внимании и заточенности на тему, тогда удается сделать, как мне кажется, интересный материал. Все. Павел, я тогда хочу у вас еще, вот, вот вам уточняющий вопрос задать. Я знаю, что у вас есть курс специальный репортаж, правильно? И вы говорите, что есть приемы, что им надо овладеть. Вот приемы, которым вы учите своих студентов, да, это приемы, которые знает каждый журналист или есть какие-то ваши находки, если они есть, то что же за они? Ну, про трусы я уже рассказал. Вот, сейчас еще про что-нибудь попробую. Ну, в общем, на самом деле, я действительно читаю курс, называется спецкурс, специальный телевизионный специальный репортаж «Практические советы». Как раз это те самые практические советы, которые я даю своим молодым коллегам. Как, как нужно, с чего нужно начинать, как нужно продолжать, как нужно писать, как нужно монтировать, как нужно снимать. То есть это такие, ну… Ну, это целый курс, на самом деле, как бы, несколько дней, поэтому сложно как-то сейчас сказать. Ну, я не знаю, например, я учу ребят, как вести себя в кадре, да, ну, ну просто на примере. Я был недавно в Киргизии и вел этот спецреп, спецкурс по специальному репортажу, и мы приехали с девочкой, с моей практиканткой, со съемочной группой, на съемку. Это был визит, визит Владимира Владимировича Путина в Киргизию. Вот. И это было очень ответственно, между прочим, для девочки моей практикантки. Потому что канал, на котором это происходило, довольно свободный. Да? То есть нужно отдать должность. Сейчас в Киргизии очень хорошая ситуация с свободой слова. Ну, терпимая, скажем так, не очень хорошая, терпимая, хорошая ситуация. То есть есть оппозиционные каналы, есть оппозиционные издания, которые могут себе позволить высказывать свое мнение. И здесь была задача сделать как бы ну такой ну, объективный и одновременно, и, скажем так, немножко с подколом репортаж про этот визит. Да? Потому что ну, все понимают, что это очень... Скажем так, ну ситуация сложная для наших киргизских коллег и партнеров и друзей, когда прилетает вот такой, скажем так, большой начальник из России. Вот. Естественно, его там все ждут с распростертыми объятиями. И у нас была задача с моей практиканткой записать стендап, то, что мы называем, на телевидении. Но это когда корреспондент в кадре появляется и что-то говорит свое. И девочка моя, практикантка, сильно растерялась, она... Понимал, что делать вообще, куда идти, что говорить. Я вам сказал, давайте я вот встану вот здесь на фоне аэропорта и скажу, вот сегодня был визит. Я говорю, вот молодец, давай. И так сделали бы 10 тысяч твоих коллег вообще просто на, на каждом телеканале мира. Ну я говорю, послушай, ну, давай что-нибудь сделаем оригинальное. И вот мы с ней придумали, потому что действительно стали вертеть башкой. Увидели, что на флагштоках два государственных флага. Они отражая, так скажем, настроение этого визита, они себя вели очень интересно, да? то есть э, российский флаг, э, видимо, подражая, э, видимо, подражая э, э, так сказать, душевному состоянию российского лидера, гордо, реел в свободному воздуху Кыргызстана вот, и чувствовал себя этот флаг, прям как хозяин, там, знаете, так вот, вот, как старший брат, извините. Вот. А киргизский флаг, он был такой скукуженный, он как-то обернулся вокруг флэш и пытался быть совершенно максимально незаметным. Вот. И, вот. и мы к этому не прикладывали никаких дополнительных усилий, даю честное слово. Вот. И я сказал своей девочке-практикантке, вот Бактегуль ее, по-моему, зовут, вот, я сказал, Бакулин, ну посмотри, пожалуйста, вот видишь флаги? Вот они прям, вот, вот это прям анимационная иллюстрация того, о чем ты сейчас должна сказать в своем стендапе. И, собственно говоря, так и произошло. Она сказала, что да, действительно, посмотрите, даже флаги, почувствовав непростую так сказать ситуацию сложные отношения между лидерами двух стран, приняли вот такие замысловатые позы и так далее и так далее. И она подошла к своему флагу, развернула его и гордо пустила речь. Вот, по воздуху ну то есть это вот один из приемов которым например я учу там, своих студентов и говорю что ребят используйте все что можете да, используйте ну если можете что-то потрогать трогайте если можете вскочить на коня и вскочите и говорите во время стендапа и вот вспомните да, парфенов на медне что он сделал почему он был таким ну как бы телевизионным реформатором в том числе потому что он оредметил свою речь да то есть он предметил свой текст если он говорил о чем-то, ну, например, он говорил о водолазах, то ему в студию притаскивали этот страшный водолазный шлем, вот этот железный. Если он говорил о легкомоторной авиации, ему в студию закатывали небольшую «Цесну». Да, вот такие были времена когда-то на телевидении, когда люди могли себе позволить «Цесну» в студию закатить. Вот, но это, это один из приемов, э -э, в общем, собственно говоря, таких приемов простых, рабочих, которых, э которыми не так сложно овладеть. Их, э ну, есть целый набор. То есть то же самое относится к тому, как писать, к тому, как монтировать, к тому, как вести себя на съемочной площадке и так далее и так далее. Вечер Рейтинг. По релевантности или можно в перемешку? Хорошо. Ну, смотрите, я читаю, естественно, белорусские сайты. Вот В первую очередь читаю Хартию 97, RFRM, э, белорусский партизан, Тутбай. Вот. Ну, пожалуй, все. Но я не могу там поставить кого-то. В первую очередь мне нравятся все, и мне кажется, что э, все… Главное — это разнообразие, да, главное, чтобы были разные, были разные, э, скажем так, источники информации, да, потому что, ну, как мы знаем все, я надеюсь, здесь много наших коллег-журналистов, да, что истина, она где-то посредине, если ты хочешь узнать, э, собственно говоря, что произошло, то читай несколько источников, вот. э, мне очень нравится что Хартия 97 это агрегатор новостей, и это быстро и чтиво, и там можно читать и, скажем так, и предысторию. Это очень важно, на мой взгляд. Мне очень нравятся Лонг Риды из РФРМ. Это, скажем так, на мой взгляд, какая-то нов новая тенденция в современной журналистике, потому что, ну, в интернет-журналистике, конечно, потому что... Я с, к удивлению просто стал замечать, что сейчас э, идет какой-то невероятный, э, невероятный возврат к вещам, о которых, например, еще пять или семь, а тем более 10 15 лет назад даже нельзя было говорить. Раньше говорили, знаете, типа если у тебя э, ну, там, человек не прочитал первые пять предложений, то есть и ни, ничего не понял, то значит все, у тебя там ты потерпел крах. Вот. сейчас люди готовы читать какие-то огромные тексты, сейчас вообще люди готовы читать поэзию почему-то, их приходить на поэтические вечера. Это, ну, я, я, я правда сейчас говорю про Россию. Не знаю, как в Беларуси происходит э, эта история. Вот у нас, например, в Москве сейчас очень, э, очень как-то стало модным, что ли, в тусовке вот в этой, в такой среди своих людей, ходить, слушать поэзию, какие-то люди, интернет, э, интернет поэты собирают какие-то невероятные залы, просто огромная аудитория. Есть, есть такое ощущение, что то же самое, как было в 60-х вот, э, в Советском Союзе, и было примерно то же самое, не знаю, может быть э, вот сразу в, в конце 80-х, начало 90-х, когда поэты стали тоже модными. Там Иртенев был просто какой-то невероятно модный. Ну, вот, э, ну, в общем, вот четыре я назвал, пожалуй наверное, все. Белорусское телевидение я не смотрю, извините. У с меня с... есть. Не, у меня есть в пакете, есть, но я не могу. <с> не получается. <с> Павел, а какие телеканалы, какие программы вы, в принципе, смотрите? Ох, ну да, сейчас я должен сказать самую модную фразу телевизионщиков. Я телевизор не смотрю. <с> Нет, я, конечно, смотрю, я смотрю новости. Я, конечно же, смотрю Новости РБК, где я еще недавно работал, в первую очередь потом э, стараюсь смотреть эфир телеканала Дождь, где я сейчас делаю большой проект. Вот. Я, конечно же, в обязательном порядке смотрю новости государственных каналов, чтобы понимать, э, далеко ли до дна, вот. и чтобы получать информацию, так сказать, из другой, из другого окопа, из соседнего. Э -э -э, э -э -э. Я, ну, конечно, я читаю все возможные сайты российские. Ну, в первую очередь, конечно, «Медузу», «РБК» тот же, «Дождь». Вы когда-то в интервью говорили, что вот по вашему мнению рейтинги и качество программы они вообще несовместимы. Вы все еще так думаете? Ну, знаете, сейчас просто такая ситуация… Но ну, смотрите, э, рейтинги и качество телепрограмм стали э, жутко расходиться где-то в середине двухтысячных. Потому что я напомню вам, например, что, э, например, в истории НТВ один из самых больших рейтингов, ну, вернее, если правильно говорить, теледоли, да, доли телесмотрения. Это 40 с чем-то, я боюсь соврать, то ли 43, то ли 47 доля, ну, если кто понимает, это просто, ну, за гранью. Вот, она была на Нордосте, на выпуске на Медне про Нордост. То есть, и понимаете, да, что это была очень качественная журналистика, прям вот, ну, совсем очень качественная журналистика. Потом, потом, когда, я могу говорить, например, про НТВ, да, в частности, потом, когда Парфенова уволили с НТВ, и вот, скажем так, началась вот эта эра, как сейчас модно говорить, хайпа, да, то есть вот когда стали телевизионные начальники пытаться побольше хайпануть этой доли с помощью, с помощью скажем так, очень... Бодрого и резового телевидения. А что, такое я имею, что я имею в виду да, под бодрым и резом? это чем жестче, тем, а, тем больше телесмотрения. Вот у нас, например, я, я вам скажу: да, то есть, у меня был такой период в жизни, я работал в, в программе Максимум на канале НТВ. Я продержался там ровно а, полтора сезона и сбежал, ну, не выдержав этого всего, как раз то, о чем вы говорите, когда вот это пошла история, когда. Рейтинги стали зарабатываться на, вот, ну, ну, на том, на чем о чем сегодня говорят про хайп. Да? То есть, это вот, чем жестче, тем лучше, тем больше телесмотрения. Вот программа Максимум, я просто напомню, она создавалась как программа серьезных телевизионных расследований. И поначалу это и была та самая программа расследований, в которой мы все хотели и мечтали работать. То есть если вспомнить первые выпуски, то 90% в этой программе, или может даже сначала там, 99% в этой программе, это были очень серьезные расследования от моих и моих коллег про то, как идет контрабанда из России там, леса в Китай, про то, как происходит наркотрафик через территорию России, про то, я не знаю, там какие-то исторические расследования моего коллеги Леши Егорова там, про дачу Гитлера в Аргентине и так далее. И так далее. Это, было, это было очень качественное телевизионное расследование, такая журналистика расследовательская. Вот. И потом произошла интересная история. Вот э, в один прекрасный момент э, сделали сюжет про какой-то скандал звезд. И тогда были такие, как мы их называли, колбаски популярности. Знаете, они приходили каждый, каждый понедельник, и было видно поминутка телесмотрения. И вот на наших, прости господи, качественных расследованиях это было вот так сюда, да, уходя в минус. И как только какой-то скандал звезд, это вот такой просто вот такой вот такой скачок, бугор телесмотрения. И, естественно, наши замечательные телевизионные начальники, не будь дураки, конечно, потому что, извините, рейтинг — это деньги, да, то есть чем выше цифры, тем больше денег рекламных. Не будь дураки, стали увлекаться, скажем так, и стало вот таких сюжетов все больше и больше и больше, и больше, и потом вот это, собственно говоря, соотношение, оно сместилось уже совсем не в нашу сторону. Сначала это было там 50 на 50, а потом все меньше, меньше и меньше и меньше. И это история как с наркотиками, то есть чем больше ты потребляешь, тем больше подсаживаешься. Вот такая история. Да. Печальная Меня причем. Попросил. Добрый вечер всем. Меня Антонина зовут. Федор, Сергей. Добрый вечер. Павел, вопрос к вам сложный может, вопрос, может, наверное, к наверное не сложный. Не? Нет, я, мы, я им наедине задам, если что. Я их знаю, да. Вас не знаю, поэтому приятно познакомиться и Спасибо. хотела бы спросить такой вопрос. Вы сами обмолвились о том, что а, я телевизор не смотрю. А, Нет, и, я Смотрю телевизор, и, я же сказал. Подождите, давайте я сейчас спрошу, если можно. А, вы сами так сказали, вы обмолвились, неважно. Я сейчас не к этому говорю. То есть я телевизор не про, вот я телевизор не смотрю, прям лет шесть или семь. Я не знаю, работает ли у меня телевизор, он есть, как бы, но я его не включала ну, очень давно. А, вопрос. Я слышу от своих друзей, от кого-то еще, вот, вот эту вот прекрасную фразу о том, что телевизор умирает. Я думаю, что это в Беларуси и в России примерно похожая ситуация. Вопрос расширенный к вам. Согласны ли вы с этой фразой? А, каким вы вообще будущее вот, телевизионной журналистики видите? И в целом, ну, то есть, что нужно делать, чтобы нет, чтобы не умирала? Или как? Ну, то есть, вы понимаете вопрос. Что вообще, что происходит сейчас? Нравится ли вам эта ситуация? И что делать, чтобы исправить, может быть? Или нет смысла исправлять, что все уходят в интернет и все? Пусть все пусть а тоже уже. Пусть останется только один интернет. И каким видите себя? Вот ваше будущее тоже в журналистике, тоже интересно. Ну, Спасибо. Да если, да, если серьез, да, если говорить сейчас чуть-чуть несерьезно, потом серьезно скажу. Помните, да, это Москва слезам не верит, когда один из героев говорит, через 20 лет ничего не будет. Ни театров, ни чего там, ни фильмов. Будет только телевидение. Вот сейчас я могу тоже сказать, что через 20 лет, наверное, ничего не будет. И там будет только интернет. Ну, На самом деле, если серьезно говорить, я думаю, что э, ну, телевизор это такая хитрая гидра, которая приспосабливается к любым ситуациям, любым условиям. И, и уже сейчас мы видим, что люди смотрящие, телевизионные люди, смотрящие в будущее, они, конечно же, уже все больше и больше приходят к этому симбиозу: да? симбиозу сети и традиционного телека. Мне кажется, что в принципе судьба современного телевидения она была предсказана еще, я не знаю, там, где-нибудь лет 20-30 назад. Я читал, что есть два понятия, которые определит судьбу дальнейшего развития телевидения: это интерактивность и нишевость. Ну, то есть, сейчас, да, посмотрите, вот, я не знаю, у меня в пакете, кабельном пакете, там около, боюсь даже сказать сколько, около тысячи, что ли, каналов, да, на все э, вкусы, то есть начиная от рыбалки и охоты и заканчивая там приключениями, фильмами, политикой, новостями и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что телек дальше будет развиваться, конечно же, э, в сторону нишевости, э, еще большей нишевости. Я думаю, что с периодическими модными откатами назад, скажем так, в традиционный формат, где, ну скажем так, большой канал, который делает все понемножку, да. Вот, не знаю, на самом деле, мне кажется, что вот такие форматы, как традиционный большой канал, где есть и кино, и новости, и игры, и ток-шоу, Uh, ну, когда-нибудь он уже должен умереть, как эти несчастные uh, евреи, которых Моисей водил 40 лет по пустыне вот. Надо просто дождаться этого счастливого момента Не знаю, сколько это будет длиться, 40 или 60 или 100 лет, не знаю вот. uh, Да, действительно, uh, ну, например, я сейчас вот на таких традиционных больших каналах, кроме новостей, ничего не смотрю Мне там ничего не интересно, мне лично Ну, я говорю про российские каналы вот. А что делать? Я не думаю, что надо что-то делать. Я думаю, что э, надо сейчас каждому нормальному, скажем так, э, журналисту искать какую-то свою нишу и туда пытаться прямо вот сейчас, не упуская времени, втискиваться, пока тебя не опередили. Вот и все. Вот мне, например, интересно снимать э, travel, да, то есть мне интересно снимать историю про там другие страны, я сейчас прям вот делаю, вы не представляете, какие усилия, чтобы застолбить эту историю. <свят> Но в, в, то, в том числе и э, с YouTube-каналами, да, потому что мне кажется, что за ними вообще э, будущее, потому что, ну, слушайте, сейчас такие деньги вкладываются в сеть, и э, даже уже, если сравнить количество капиталовложений, в телек, в традиционный и в сетевой, они уж как минимум паритетны. А я думаю, что дальше просто сеть будет поглощать гораздо больше денег. Вот, наверное, так. Спасибо большое. Сейчас у нас вот такой вопрос к команде информации. Какие требования к журналистам предъявляете? Хочу для вас писать тексты, как это возможно. Расскажите все, все, все человеку. Ну, требования примерно такие же, какие мы предъявляем самим себе. Самое главное, чтобы человек умел захватить своим языком, чтобы он умел написать так, чтобы текст дочитали. А от кого вопрос пришел? От анонима? От анонима? От анонима. Нет, а в аудитории? Да. Ну, это в аудитории где-то человек, да? да. Ладно. Просто присылайте текст ваш, посмотрим, почитаем, познакомимся. Я думаю, если будет хороший текст сразу опубликуем, если будет с чем работать <соединяя> <Да. соединяя> <соединя> с чем работать, поможем доработать. Ну, в любом случае, выходите на контакт. Спасибо. Да, кстати, мы очень открыты. <соединя> Конечно. А -а -а. Миллион долларов за текст. <соединя> На самом деле мы очень открыты новым авторам и для нас очень важно привлекать новых людей. Периодически мы приглашаем авторов-фрилансеров. Если вы видите тексты, которые выходят под авторством редакции РФРМ или под именем какого-то человека, это скорее всего один из наших фрилансеров работал. Вот наш следующий вопрос тоже к вам. Расповедите, Калиласка, про бы проекту. Какая у вас наведанность? Какой самый читанный материал? Мне кажется, что самый читанный материал был про это было расследование про майомость Гары Полика. Он вышел у травни, не сдается, нечто такое. Он набрал 15... больше за 15 тысяч проглядов текст был передрукованный, там большастью наших онлайн-сМИ, и на вот э, газета администрации президента Советской Беларуси э, затекавилась э, этим текстом, и он был там передрукованный без дозволу, але, ну бесплатная реклама на 40 тысяч особников, мне сдается, Окей, ну, хай так. <laughs> Но ваз, э, это был самый популярный материал, и, раньше я хотел бы подяковать клубу за то, что... При их допомозе отрывалось изробить его. Э, в тот час, ты материал архтавался, мы с Федором проходили в пресс-клубе курс по онлайн-журналистам и по онлайн расследованиях. И э, при допомозе специалистов с BBC и OCCPR у нас отрывалось вот эту информацию у американских... Как это... Это были некие базы податковоплательщиков, далее, далее, далее. Мы эту идею не как развили. И, наконец, тримался заработать в этот текст, который на данный момент самый популярный, но, а прочее у нас остается ну, довольно большая количество материалов, которые выходят за 10 тысяч. Довольно много интервью, которые набираются, прикладно такие лечбы. И, как мне подается, они только будут возрастать. Наша основная приоритет ⁇ это не сайт, а Facebook-Суполка. Нам очень интересно видеть, что происходит у Суполце, как люди обмеряковываются эти тексты, то мы из них новые идеи для будущих публикаций. И могу сказать, что за прошлый год, даже не за прошлый год, за почные месяца 6 мы набрали большесть аудитории, сейчас это, когда 3000 фолловеров. Это не богато для сайта, ну, каким працуют два человека, и какие, можно сказать, робятся на коленце. Это довольно добрый результат. Мы сподеемся, что это лишь бы будет столько России. И наш следующий вопрос. Какие вы представляете будущие реформации? Я пока не вижу какого-то конкретного плана, потому что с нами будет. У нас есть мечта что бы мы хотели сделать из реформации, в конце концов, но пока реформация будет такая, какая она есть. А мечта заключается в том, что мы хотим перерасти рамки сайта с лонгридами, хотим писать про, про бизнес в Беларуси, который, надеюсь, появится, хотим писать про экономическую политику в стране и вообще хотели бы сделать что-то похожее на российское РБК. Вот если простым языком говорить, то, наверное, что-нибудь похожее хотели бы сделать. Но это мечта. А пока работаем в том формате, в котором работаем. И мне кажется, очень важно отметить, что работая над реформацией, мы за год смогли э, нащупать все ниши и те темы, которые очень интересны людям. Во многом наш сайт и вообще весь этот проект — это такой один большой эксперимент. И очень интересно наблюдать, как меняется аудитория, как меняемся мы вместе с ней, и что в Беларуси действительно сейчас может быть интересно, даже вот нащупав такие темы на совсем небольших аудиториях. Мне кажется, что эксперимент – это вот ключевое слово, и именно на основании результатов этого эксперимента мы будем двигаться куда-то дальше. Серж, и что, на ваш взгляд, интереснее всего сейчас беларусам? О, ну, есть универсальная формула с НТВ, это скандалы, интриги, расследования. В общем-то, на самом деле, это не сильно отличается условия от России, и не только от России, а от других стран. В Великобритании, если вы откроете любую газету, то на первой полосе будут новости про селебрити, будут какие-то скандалы политические новости, война в Украине, это будет там пятая, шестая страница, где-то очень, очень далеко. Людям интересен на Западе людям интересен спорт, здесь спорт мне кажется не настолько популярная тема, мы про нее не пробовали писать, но все же этот есть достаточно нишевых СМИ, которые пишут на эту тематику. Опять же, возвращаясь к тем темам, которые, как мне кажется, интересны сейчас. Конечно, интересна бизнес-тематика, но в значительной степени это упирается в особенности белорусского рынка. Бизнесмены – это люди, которые зависят от условий, в которых они существуют. И зачастую эти люди ну, не хотят раскрывать какую-то внутреннюю информацию либо о бизнесе, либо о ситуации на рынке, их тоже можно понять. Но мне хотелось бы… Создавать СМИ в условиях, когда эта информация будет больше, она будет открытой, и уровень дискуссии можно будет поднимать все выше, выше, и выше. Вот это наша цель. Мы хотим поднимать уровень дискуссии и создавать СМИ, которые будут говорить простым языком о сложных вещах, но каким-то образом это будет связано не только с политическими или общественными событиями, но и с бизнесом там, где деньги. Потому что для в Беларусь сейчас очень важно развивать частный сектор, и мне кажется, что вот именно за этой нишей будет будущее нашего проекта. Скажите, пожалуйста, если сейчас в зале у кого-нибудь вопрос, вот там рука, пожалуйста, микрофон. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я журналистка. У меня вопрос к уважаемым спикерам и вам, Павел, и вам, коллеги. Скажите, пожалуйста, вот мне в последнее время очень хочется разобраться с понятиями. Что вы, Вот желтизна, когда СМИ желтая, какое СМИ вы назовете желтое? Я в последнее время, ну, как бы… Не знаю, как сказать. Существую в ситуации, когда э, вот э, то, что мне кажется желтым, коллеги называют лайфстайл. Ну, лайфстайл — это вроде уже круто, это как-то солидно и серьезно. А потом другие, ну, то есть мне непонятно, и мне очень искренне хочется это понять, и я хочу повредить вас, сказать вот желтое. Это ж какое желтое? Что желтое? Как писал Давлатов… Перефразирую Сергея Донатч, можно сказать, что у желтизны слишком много подобных кличек, да, лайфстайл там и так далее. Но я не знаю, мне, мне очень сложно сказать, как прям конкретное, ну, дать конкретное определение. Не знаю, это чувство так-то чувство меры что ли, да. Это то же самое, как говорить о что такое пошлость, да, то есть вот пошлость это прекрасно Набоков, по-моему, сказал, что пошлость это чрезмерность. То есть, когда вот слишком много, когда э, ну, одно одну и, и то же действие, одну и то же вещь можно описать двумя разными словами, и вот одно описание будет нормальным человеческим, а другое — пошлым. Вот, я не знаю, просто не хочется как-то прям конкретных примеров приводить, а то они сейчас, да? Не знаю, но для меня, например, «Российская комсомолка» — абсолютно пошлая, желтая газета. Вот. ну вот правда, да, то есть я не. Ну, я не могу. То есть, если раньше я читал ее за поем, там, и, ну и от корки до корки, то сейчас это вообще невозможно. Вот, потому что и стиль какой-то, и подбор тем. А, ну, если говорить о, о телевидении. Вот мне очень нравится канал, который захватили в России зеленые человечки, человечки», тв Вот, там, рептилоиды, мне кажется. В этом, в кабинетах. Да, ну вот это, мне кажется, пошлость, да, земля плоская, да, человек получает тэфи за это. Ну что, мне кажется, вот желте пошли, ничего вообще не может быть. Ну давайте. Теперь белорусские примеры, пожалуйста. Мы не хотим убежать коллег. Мы всех любим. Ну, я не знаю, нас очень часто называют «желтым изданием», хотя мне так не кажется, мы стараемся, конечно, избегать таких возможностей. Ну, то есть в «желтизну» не хочется скатываться. Мне кажется, что желтизная это вот то, что мы называем низким уровнем дискуссии. Это какие-то темы, которые не меняют никаким образом жизнь к лучшему, не заставляют человека задуматься — не заставляют каким-то образом хотя бы на один миллиметр стать лучше. Вот, наверное, в этом я вижу желтизну в современной прессе. Мне добавить нечего к тому, что сказали коллеги. Мы с Сергеем обсуждали эту э, тему, что такое желтое, и для себя действительно пришли к выводу, что, э, наверное, самое главное, ключевое, ну, помимо пошлости. Это уровень дискуссии, то есть можно э, довести любую тему до такого плинтуса, что в принципе тогда не о чем говорить. Ну то есть если, э, допустим, жизнь в Минске сводить к, стоимости, к изучению стоимости бургеров, да, то, наверное, это, это желтая все-таки тема, а, а не, не говорить о каких-то важных вещах. По-моему, ну, нужно не забывать, что есть э, уровень дискуссии. Нельзя опускаться совсем уже ниже Плинтуса. Пожалуйста, дождитесь микрофона, и у нас здесь формируется очередь. Я да. хочу сказать, что у нас осталось не так много времени на ваши вопросы, и вы можете голосовать за те вопросы, которые вы хотите, чтобы в любом случае были заданы. Вот. И следующий вопрос. Пожалуйста, представьтесь, кого вы представляете. Александр Якушев, независимый гражданин Республики МРОЭ. Музыкант, творческий человек, а так в миру инженер, проектировщик. Слегка насчитанный, но имеющие очень много вопросов, претензий, <с> претензий имеющий. Скажите, как в Российской Федерации движутся сейчас вот, э, вопросы расследования политических убийств журналистов? Ну, вы знаете, да, начинается там, с Анны Политковской и так далее. То есть, ну, понятно, что глупо говорить, строить иллюзии, домыслы. Понятно, что как бы все очень жестко контролируется, и мы все знаем, мы можем смещаться в желтую, там какие-то прессы, но все прекрасно знают условия игры, более или менее. Люди осведомлены, знают, что как бы, можно просто не выехать, случайно, случайно потеряться по дороге в аэропорт, в Минск один, или обратно, случайно не доехать до дачи, или как бы, ну, в общем, закончить не очень весело, да, если ты выходишь на какой-то другой уровень расследования или суешь, суешь нос в чужие дела. Ну, по их мнению, чужие. Как вот сейчас в Российской Федерации обстоят дела с громкими расследованиями убийств журналистов, к примеру. И вообще практика расследования, которая была, ну я помню, с детства в 90-е годы, особенно да, времена Елены Масюк, да, вот, НТВ, когда люди были крайне принципиальны, гораздо более принципиальны, чем в наши э, «желтые дни». Вот. И второй вопрос будет уже чуть в другой плоскости. Я закончу, подождите. Что нужно сделать в Беларуси, чтобы был канал, действительно, где можно было выражать свое мнение, и не быть прессингованным, не, быть, как бы, не, уйти, не потерять дотации, не случайно не поскользнуться да, по дороге на дачу. Что нужно для этого? Какие правовые механизмы выработаны или должны быть выработаны? Да? Вот, ну, вы все прекрасно понимаете, что я имею в виду. Спасибо. Я ну, хочу предупредить, что у нас от одного человека только один вопрос, поэтому в следующий раз выбирайте, какой вопрос вы хотите задать. Э, ну, я коротко отвечу. Э, что касается политических убийств, и в частности убийств журналистов в России, э, есть две плоскости. Есть официальная, и там никак. Никак. Ни, ничего вы знаете. Да? Вот, э, э, в неофициальной плоскости, в журналистской, есть огромное количество и журналистских, и газетных расследований, и интернет-расследований. Вот в первую очередь, если вас интересует эта тема, это, конечно, новую газету надо читать. Там есть все и про Аню Политковскую, и про Боря Немцова, и про Юру Шекачихина, ну, про всех, кто, собственно, погиб, и Наташу Естемирова. То есть, ну, огромное количество доказательств, огромное количество проверенных версий отброшенных фактов проверенных фактов приведенных фактов на которые официальная власть не реагирует никак все а по поводу беларуси откребен вот мы <и> ответили <сário> <сário> на самом деле мне кажется что вот эта принципиальность, о которой вы говорите, это очень важно. Это одно из, наверное, самых важных качеств журналиста. К нам несколько раз уже обращались с просьбой снять какие-то тексты, либо просили заменить что-то в интервью, у нас есть принципиальная позиция, мы никогда не редактируем интервью, мы ничего из них не убираем. Все, что было сказано во время интервью, мы оставляем в тексте и ни при каких условиях не будем убирать из этого. Это, конечно, неприятно, за это могут обижаться, но, к счастью, как, как правило, люди с пониманием относятся к этому. Мы делаем свою работу, кто-то делает другую работу. Что касается опасности этой профессии, никто… Я не помню, может быть, это было даже интервью с тобой. Была такая фраза, никто не говорил, что будет просто. Мне кажется, что выбирая профессию журналиста, особенно в Беларуси, люди заранее знают, на что они идут, на что они готовы. У всех свои какие-то есть рамки. По крайней мере, сейчас есть очень важное отличие реформации от других проектов. Мы не зависим ни от кого. Мы не зависим ни от там, частного бизнеса, ни от государства, ни от каких-то корпоративных интересов. Это немножко другая уже тема. Да. В общем, суть в том, что нам никто не говорит, о чем писать. Мы пишем только о том, что хотим, и рамки выбираем сами для себя. На данный момент мы никаким образом себя не ограничиваем в темах и в том, как мы о них пишем и что мы о них пишем. Это очень важно. Сергей, у меня тогда вопрос есть к вам. Uh, у вас много интервью с интересными такими собеседниками, uh, которыми, ну, с которыми каждый день не встретишься. Скажите, пожалуйста, это все ваши личные знакомства, или вы с нуля выстраиваете общение с каждым спикером? Конечно, все через постель. На самом деле, мне кажется, что… С любым человеком можно сделать интервью, если быть для него интересным. Для меня очень важно в каждом интервью за тот час, который у меня есть, если вы заметили, практически все интервью примерно одного размера, каждый из них длится час. За час я хочу максимально раскрыть для себя человека, которого вижу в первый раз. Я о нем много могу прочитать, готове интервью, узнать какую-то дополнительную информацию от коллег, от друзей, может быть, человека. Но мне очень важно понять, кто передо мной. И я хочу вот, это вот, вот этим пониманием поделиться с читателями. Это очень важно. Для того, чтобы договориться об интервью, не знаю, мы просто всегда писали имейл, обращались через Facebook. и. А, про а, ну Венедиктов, наш старый друг, просто мы периодически там ну, бухаем за углом. Ну у нас был... Так замечательное интервью у Сергея с главным редактором Эхо Москвы, ну, такая знаковая персона для России, в том числе знает его и в Беларуси. Сергей его просто словил в книжном магазине в Минске. То есть подошел, познакомился, посоветовал книжек по истории Беларуси и договорился на интервью. Ну, вот так это делается. Я думаю, это хороший навык. Быть наглее, быть наглее, <познакомился>, хорошо пошутить, и все будет хорошо. Параллельно мы также, наверное, первыми или на данный момент, по крайней мере, единственными договорились о спецпроекте с ЭХОМ. Вначале мы дважды в неделю рассказывали о каких-то событиях в истории Беларуси или об актуалиях Беларуси для российской аудитории. Тексты публиковались одновременно на реформации на сайте ЭХО Москвы. В последний месяц этот проект был временно приостановлен, но с ноября мы опять начинаем эти публикации. Поэтому, кстати, если есть какие-то темы, о которых вы хотели бы почитать и объяснить их российской аудитории, мы будем очень признательны, если вы пришлете нам какие-то вопросы или пожелания. Это было бы очень здорово. Мы хотим наладить такой вот диалог, потому что о нашей стране, на удивление, довольно часто не знают не только наши соседи, но и, в общем-то, страна, которая... Как мне кажется, сейчас имеет максимальный объем обмена информацией, это Россия. И мы хотим объяснить россиянам, что мы на самом деле немножко не те люди, которых они видят в телевизоре или которых они читали в советских учебниках. Спасибо большое. У нас есть вопросы с зала. Всем привет, Василий Русецкий, Белсад. Вот смотрите, вас сегодня трое, и этот вопрос меня уже мучает довольно давно. А почему у вас три инстаграма? Каждый из вас по отдельности их создавал? Не, серьезно. -у. у вас три инстаграма у реформации, да. Ну, тут уже висел где-то вопрос о том, что было с теми, кто, кто, кто, кто создавал реформацию, да, их действительно уже… Как их, не не, их нет, я, не знаю, я, я даже не знаком, не знаком со многими людьми, кто был э, в начале, к сожалению. А может и знаком, да. А, мы не ведем в Инстаграме аккаунта, Аккаунты создавались просто… Приходили какие-то одни люди, создавали, потом забывался пароль, приходили другие люди, создавали еще один аккаунт, ну и так далее. Я тоже создал один аккаунт в реформации. Мы туда забросили пару фоток, ну и… Пока, пока не видим смысла работать с Инстаграмом. Когда мы раскрутимся, мы будем сразу продавать четыре разных. И у меня еще второй вопрос касательно источников финансирования. Откуда вы берете деньги, при том, что на реформации почти нет рекламы? Ну, как мы уже сказали, у Феди у меня есть своя работа. Я работаю журналистом на украинском телеканале «Прямый», а Федя занимается интернет-бизнесом. Следующий вопрос. Какими проектами вы по-настоящему гордитесь? Топ-3. Сложно сказать. Ну, конечно, в первую очередь это на Медне, потому что я был корреспондентом на Медне, еще будучи корреспондентом НТВ в Беларуси. Это удивительная история, потому что ну, я даже мечтать не мог о том, чтобы когда-то сделать сюжет в эту программу, потому что мы все, конечно, сидели, открыв рот, смотрели на Леонид Геннадьевича, думали, господи, как же можно делать такое классное телевидение, вот. То есть это Намедни, и после депортации я стал постоянным автором Намедни до его закрытия в 2004 году, вот. А потом, пожалуй, это, наверное, ну вот ряд серьезных расследований в программе Максимум. Потом несколько портретных очерков в главном герое на НТВ. И, пожалуй, самый главный для меня из них, это интересно, что так сегодня совпало, это 17-минутный, огромный, ну, почти там документальный, да мини-документальный фильм про Юрия Шевчука, который завтра будет здесь давать свой замечательный концерт истории звука». Я, на самом деле, на него приехал, между прочим, в том числе... Ну, конечно, и для этой встречи. Вот, И это был такой огромный сюжет, потому что Юрий Лянович, как известно, человек, который камеру не очень любит, а журналистов так держит на расстоянии. Мы как-то подружились, я вот целых 10 лет снимал, и я надеюсь, снимаю еще документальный фильм про Шевчука, который, когда он выйдет, будет называться «Юра-музыкант». Вот, Это, наверное, уже три... Ну, не знаю, потом, э, я думаю, что, конечно же, это ток-шоу, последнее слово. И, может быть, если вы знаете, то именно в этом проекте был, скажем так, э, один из главных выпусков по поводу 2010 -го года, да и событий на площади, когда мои друзья вот Наташа Коляда и Коля Халезин, основатели Белорусского свободного театра, каким-то чудом прорвались вообще в Москву, ко мне на эфир. Uh, и я думаю, что НТВшники в том числе, и, конечно, потом «История дня» на РБК, потому что это было круто, весело, зажигательно, правда, всего лишь три с половиной месяца, к сожалению. А может тогда команда рф расскажите, чем вы гордитесь особенно? Спой, Светик, не стыдись. Хорошо. Я очень горжусь тем, что у нас получилось договориться с редакцией «Эхо Москвы о партнерской программе. Наверное, это такое самое значимое достижение в этом году. Я горжусь наверное теми интервью, которые удалось сделать за этот год. И одно из них выйдет на этой неделе. Это будет, как мне кажется, действительно бомба, которая взорвет. <смех> Зайдите на наш сайт в течение недели. Я пока не знаю, когда точно она появится, но это будет что-то очень интересное про донорские программы в Беларуси, про, да, про современную белорусскую политику, про то, что происходит в куларах и про ту, наверное, темную сторону, о которой многие не знают. Это должно быть очень интересно. Это второй проект. И третий, я не знаю, ну, третий проект, мне кажется, это, э, это Антон Матолька, который тоже с нами делает э, реформацию. Вот, я горжусь тем, что нам удалось э, пригласить Антона э, к нам в проект. Он, э, так же как и мы, старается изменять э, место, в котором он живет к лучшему. И, мне кажется, что это было очень круто. Спасибо, Антон, что присоединился. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что он к вам присоединился и почему для вас это так важно? Расскажите об этом. Это долгая история. Через мастерию, через это как обычно, как обычно. А давайте мы вам микрофон принесем, давайте. Давайте я пару слов про наш проект совместный с Антоном расскажу. У нас в рамках реформации мы задумывали это как э, тексты о реформах, какие-то большие тексты. И оставалась такая прослойка мелких дел или там, локальных дел. И хотелось о них тоже писать, но в наш формат это не укладывалось. И мы поговорили с Антоном, Антону было интересно с нами сотрудничать почему-то. Так родился проект только помоги», это хэштег только помоги». Каждый, кто видел какую-то проблему, мог просто написать об этом с хэштегом, и Антон бросался как супермен решать эту проблему. Вспиленное дерево, незасфальтированная дорожка. Это я шучу, на самом деле Антон делает колоссальное дело для нашего города. Он создал Позволяет людям поверить в то, что можно решать даже какие-то локальные мелкие проблемы, а может быть и более крупные проблемы, своими силами, либо принять участие в этом. И всегда нужен пример какой-то, белорусы такие инертные, нужен пример, который покажет, что если я могу, то и вы сможете. Вот то, чем занимается Антон вместе с нами. Спасибо, Антон. Спасибо. А, наш следующий вопрос. А, у нас из зала есть вопрос. Вот давайте по очереди. Уважаемый Сергей Харитонов, скажите, пожалуйста, почему вы все еще не в Ютубе и в примерном формате а, программы «Вдуть», например, а точнее в своем собственном формате, не делаете те же самые материалы, например, которые можно бы делать текстово, но и повторяя их в видеоформате? Мне кажется, что это и увеличило бы охват, и в целом крутая история. Вот что у вас вообще с Ютубом слышно? У нас как раз есть вопрос, кто лучший интервьюер из Сержа Харитонов, ну, вот или Юти, значит их, пожалуйста, спасибо. Эм, ну, на самом деле, мне уже не первый раз задают этот вопрос про видеоформат, спасибо. Эм, на самом деле, мы уже неоднократно обсуждали с Федором эту э, идею. Я думаю, что в следующем году мы все-таки попробуем ее ре реализовать и вдуем Беларуси, я не знаю, как это там будет называться, вхаритонуть или как-нибудь еще. Ну да, это очень классная идея, мы долго о ней думали, но все упирается в то, что команда сейчас очень маленькая, нам не хватает сил, чтобы каким-то образом заняться видеопродакшеном, и баблишка нет на это тоже, да. Это довольно дорогое удовольствие. Но, конечно, нам хотелось бы что-то такое сделать. Если есть какие-то энтузиасты, желающие попробовать монетизировать эту идею, я думаю, что мы можем обсудить. Или, если вы знаете таких людей, пожалуйста, напишите. Мы с удовольствием с ними познакомимся. Ну да, я согласен, что нам пора выходить в видео, и мы потихоньку сейчас пробуем играть с какими-то видосиками. Они очень хорошо расходятся, и, скорее всего, со следующего года мы попробуем работать и в этом формате. Кто такое Юрий Дудь? <смех> не знаю. Я вот я скажу честно, я не смотрю Дудя, потому что мне не нравится его подача, мне не нравится э, вопрос, который он задает, э, и там сзади есть фамилия Познера. Мне очень нравится вот этот человек как интервьюер. Э, мне нравится его подача, мне нравится его интеллигентность, и он просто меня располагает, располагает к себе. Вот. А с Дудем, конечно, меня сравниваться не стоит, потому что у нас совсем разные хваты и мериться тут возможно. Но мне не хотелось бы, чтобы меня продолжали сравнивать с этим человеком, потому что, как мне кажется, мы работаем в немножко разных направлениях. У него есть своя аудитория, у меня есть своя, и мне очень в кайф те люди, которые читают мои интервью, и этого мне вполне достаточно. У нас есть вопросы из зала, задайте, пожалуйста. Вопрос ко всем спикерам. Скажите, пожалуйста, успели ли вы уже пережить тот момент, тот самый момент, который наступает в жизни каждого, разочарование в профессии? Если да, то с какими событиями он был связан? Ну, это очень долго, ребят. меня кстати, недавно спрашивали, да. Вот, вот прямо именно этот вопрос вот, задавали в интервью. Я попробую сейчас очень коротко, ладно? Я одновременно и разочарован, и не разочарован. Не разочарован тем, что пришел в эту профессию, потому что, господи, страшно признаться, это уже 25 лет происходит вот. со второго курса университета. Не разочарован тем, что пришел в профессию и, конечно, разочарован тем, во что моя профессия в большей своей части, я имею в виду федеральное российское телевидение, сейчас выродилась, да, и вот то, во что это все превратилось. Если говорить коротко, это все превратилось в такое большое радио Российской Федерации. То есть, если вы помните, раньше в Советском Союзе, кто здесь постарше, было сколько, у нас две программы, да, первая и вторая кнопка была, вот, да, сейчас этих кнопок, ну так, 15 примерно. Вот. Но, к сожалению, они все очень, очень типичные, все из одного, из одной шинели. Вот, а, вот э, ну, просто на самом деле так вышло, что огромный пласт моих коллег, э, тех людей, которые вот к своим там, не знаю, 30.. 35-40, 40 с небольшим подошли на пике своей журналистской формы. Ну, не знаю, если хотите имен, я могу сказать, например, Андрей Лошак. Да? То есть это, ну, я могу я отдавать сейчас только моих коллег по НТВ. Андрей Лошак, Катя Гордеева, не знаю, Антон Хреков, Антон Красовский. Вот. То есть это люди, которые на своем, на своем пике формы а сейчас абсолютно выдавлены из федерального эфира, абсолютно не, скажем так, не нужны и не при делах. Вот это самое главное разочарование. Ну, выдавлены, вы понимаете почему, да, из-за своей там, гражданской, в том числе, позиции и, не знаю, человеческих качеств. Вот. То есть вот такой ответ на, вот такой грустный ответ на грустный вопрос. Спасибо за него, кстати, спасибо. Можно, да. Ответ. Ну, по Послушаем, <смех> Сержа. <смех> было, ли, было ли разочарование и… Ага. Ну, <смех> дело в том, что у меня нет никакого журналистского образования. В свою первую газетную статью я написал в пятом классе. Она вышла на второй странице газеты «Наше слово». Это была такая газета «Товариство белорусской мовы». А затем мой возврат в журналистику произошел благодаря Даше Матявиной, основательнице куку.org, Вот она там сидит. Это было, это было интервью с двумя литовскими архитекторами, как мне кажется, которое очень многим понравилось. И, возможно, именно благодаря позитивной реакции на это интервью я и решил заняться тем, чем сейчас занимаюсь. Периодически я разочаровываюсь... Наверное, в журналистике в Беларуси, но не, не в людях, а в той ситуации, в которой нам приходится работать. Здесь действительно очень сложно делать хорошие материалы, но я с огромным уважением отношусь к тем ребятам, которые делают здесь действительно качественное расследование. Я очень уважаю ребят из проекта «Имена», которые действительно делают очень важную работу. И на самом деле, чем больше я этим занимаюсь, тем интереснее мне вот эта профессия. Я ничего не боюсь, наверное. Люди действительно… Вот мы сегодня с Федором, когда встречали Пашу в аэропорту, обсуждали эту тему страха и боязни людей говорить или делать, совершать какие-то поступки. Не только в Беларуси, мы говорили также и там про русских каких-то своих друзей, про иностранцев. Мне кажется, что белорусы по-прежнему стесняются что-то сказать. Это даже не страх сказать, часто это стеснение. Люди боятся, что их осудят за какие-то слова. И чем больше у нас появляется материалов про э, какие-то уязвимые группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями, какие-то иностранцы, беженцы и так далее, Вот чем больше мы видим такого э, и учимся воспринимать других, тем интереснее будет жизнь в этой стране. Поэтому мне не кажется, что здесь преобладает страх. Я думаю, что все-таки дело в том, что мы, и я, может быть, в том числе от природы или от условий, в которых мы сейчас живем, стали немножко стеснительными. И, конечно, есть определенная степень самоцензуры, которую, например, я не чувствую в Украине, когда работаю на украинском телеканале. Ну вот это такая маленькая ложечка дегтя, но тем не менее… Я вижу, что сейчас рождается поколение интересных молодых журналистов, которые, возможно, смогут что-то поменять у нас. Из да. зала. Добрый вечер, меня зовут Виктория. Я хотела бы вернуться к проекту «Реформация», пока их не постигла разочарование в профессии. Хотела бы задать такой вопрос в плане развития самого проекта, да, в плане его монетизации, допустим. Да, а Будете ли вы делать какой-то нативный контент, да? думали ли вы об этом, будете, не будете. Если будете, может быть, он будет в каком-то интересном формате, какой-то интересной концепции, которая вот приемлема именно для вас. Потому что действительно с высоким уровнем журналистики, высоким уровнем дискуссии как бы эти нативные, допустим, какие-то проекты можно было бы делать достаточно интересными. И тоже касается, например, вашего будущего в YouTube. Вот, что может ли быть какая-то нативная составляющая вот, в контенте именно видео в будущем? Что касается видеоконтента, мы однозначно рассматривали монетизацию, но для этого нужно делать действительно интересные материалы. Вы, я думаю, видели последние цифры по белорусским блогерам и их узнаваемости. Такие немножко смешные. Мне кажется, что Честно было бы брать деньги за рекламу в том случае, если тебя знают и твой продукт действительно смотрят. Конечно, можно спорить об аудиториях, платежеспособны, неплатежеспособны и так далее. Но мне кажется, что брать рекламу у людей, зная, что ты продаешь им воздух, это немножко нечестно. Но если говорить именно о контенте, который сейчас на реформации, то есть именно о портале, о читаемом. Ну, я думаю, что по мере роста мы, конечно, будем рассматривать возможность нативной рекламы. Мы не будем ставить пресс-релизы однозначно, мы не будем ставить какие-то рекламные, откровенно рекламные. Нативная реклама, да, это интересно, потому что в этом формате, конечно, есть очень интересное взаимодействие бизнеса, журналистов и аудитории. С этой точки зрения это круто. Такие перспективы есть, но мне кажется, что об этом можно говорить только тогда, когда бизнес действительно скажет, круто, нам это очень интересно, мы хотим это сделать. Я хочу предлагать только тот продукт, который действительно дает Aditvalli. Ну я думаю, что значит посотрудничаю. И у нас осталось время только для последнего вопроса, кто же его задаст. Вот я думаю, молодой человек во втором ряду не задавал еще. Добрый вечер. Меня зовут Егор, я работаю барменом, поэтому коллегами мне невозможно вас назвать, но, тем не менее, очень приятно здесь находиться. У меня вопрос к Павлу. Сегодня очень много, очень много мы вспоминали про программу на «Намедни», и, скажем, в ней участвовали очень много сейчас журналистов, которые ну, такие мастодонты, независимые, Пивоваров, Лошак, Вы, в том числе и, конечно же, Парфенов. Если сейчас какой-нибудь проект, где собралось большое количество ярких молодых журналистов в Российской Федерации, может быть, в Украине или Беларуси, если вы знаете, либо если подоплека для создания такого проекта вот откуда могут выйти в будущем такие большие личности в сфере. Спасибо. Да, спасибо вам за то, что причислили к мастодонтам. Это прямо так радостно. Кстати, мы немного коллеги с вами. Я был барменом, так что. В общем, я думаю, что начнем, наверное. Я не очень хорошо знаю ситуацию в Украине. Не знаю. может быть, Сережа, наверное, больше ответит, как украинский. Журналист, вот а, Про Беларусь могу точно сказать, что мне очень нравится проект РФРМ, да, как вы знаете, в этом году реформация, как мы выяснили, 500 лет, в 1517 она началась, я вас поздравляю, вот, мне очень нравится, какая команда, да, да, да, ваше дело живет уже 500 лет. Вот. Главное, чтобы она не закончилась так, как для Яна Гуса, да, на костре. Ну вот, да, если говорить, ну вот мне очень нравится РФРМ, я уже говорил, что я читаю другие сайты, мне очень нравится команда Харти, если про Беларусь. Про Россию, ну, пожалуй, дождь. Пожалуй, дождь, это мощно, это круто, это прям вот именно вот те самые скажем так, молодая порсель, которая мы все ждем, когда она сметет нас с лица земли, вот она нас потихонечку сметает, и, и, и молодцы. Там, может быть, вы знаете, есть такой, ну, в качестве одного из примеров: Сергей Ерженков, который делал большой фильм про нашего любимого -то, Господи, ну кого вылетел? Ляпис сейчас как это называется? Вот Михалог, да, а группа я забыл, Бруто, вот, ну вот Бруто, да, вот, э, вот на самом деле Сергей Ержинков один из самых ярких, да, таких представителей вот этого молодого такого поколения. Э, Дождь, пожалуй, очень неплохая была команда у нас э, вот на РБК, которая собралась предыдущий год 2016 и половину этого года 2017, -го, которая, скажем так, очень сильно э, начала реформировать и довольно успешно реформировать РБК в сторону, скажем так, э, м -м, ну, на мой взгляд, такого ну интересного телевидения. Да? Я не знаю, как это объяснить, очень просто. Да? Такое телевидение, которое хочется смотреть, которое крутое, молодое, задорное, классно сделанное, клевое, модное, да, такое круто снятое, круто смонтированное, написано и так далее. Вот, к сожалению, эта команда, она сейчас летом вот, вынуждена была уйти со смены владельца РБК и с приходом нового менеджмента. Вот. Ну, она вот перетекла, опять же, на дождь. Да? То есть это единственный, скажем так, в России сейчас ресурс, если говорить про телевизор. Вот, вот наверное, вот эти, да, такие, собственно... В Россию из телевизора могу сказать, что, наверное, только дождь. А, извините, конечно. И сейчас очень неплохая команда собирается на RTVI. Вот RTVI это такой, ну, российско, как не знаю, американский канал, да, который вещает из, и, и из Москвы, и из Нью-Йорка. Вот там очень как раз там сейчас рулит Алексей Пивоваров. Вот. Ну, не хочу загадывать, может быть, и, и я. Может быть, по крайней мере, мы ведем пока такие предварительные предварительные разговоры об этом. Но посмотрим. И про Украину. Ну, про Украину, мне кажется, можно говорить в контексте самой страны, потому что мало какие каналы работают для внешней аудитории. Конечно, я могу порекомендовать телеканал «Прямый», на котором я работаю. Во-первых, у нас самая большая ветрозащита в мире на микрофонах. Во-вторых, это действительно молодой канал, очень интересный, который родился после выкупа такого совершенно дряблого телеканала «Тонис», на котором, который собирал в основном аудиторию из-за того, что там по ночам крутили порнушку. Но сейчас прямые действительно это очень интересная новинка. Он работает с 24 августа этого года. Там… Смогли собрать действительно интересную и крутую команду молодых украинских журналистов. И, кроме того, две таких главных звезды, которые на протяжении долгого времени вдвоем вели все эфиры на протяжении суток. Это мои коллеги Матвей Юрьевич и Евгений Киселев. Поэтому я вам очень рекомендую этот канал. Посмотрите, возможно, вам будет интересно. prm.ua Заходите, может быть, включайтесь в мои эфиры. Вот, мне кажется, на данный момент это самый интересный телеканал. Из журналистов украинских, конечно, может быть, со мной кто-то будет не согласен в аудиторию. Мне очень нравится «Мустафан ем с которым я имел возможность лично познакомиться и сделать одно из первых интервью для реформации. Это человек, который обладает действительно очень таким значимым авторитетом в журналистской среде в Украине. И его коллега Сергей Лещенко. Вот Мне кажется, сейчас это таких два наиболее интересных пишущих журналиста. Именно из-за того, что они молодые и могут задать какой-то новый, может быть, темп украинской журналистики, но они, впрочем, и так уже довольно хорошо известны в стране, и Мустафа, в общем-то, был одним из первых людей, которые начали Евромайдан в 2013 году. Большое, Спасибо большое, что пришли сегодня к нам, спасибо большое, что провели с нами вечер, приходите еще, мы будем делать много крутых ивентов. До свидания.